Торговый робот Envelopes. Здравствуйте всем. Представляем вашему вниманию торгового робота на основе индикатора Envelopes. Про работу индикатора Envelopes рассказано в отдельном видео. Это индикатор, который представляет собой скользящие средние в виде канала или конверта. То есть две скользящие средние, расположенные на заданное количество процентов, смещены относительно центральной линии, относительно скользящей средней. Вот верхняя линия и нижняя линия границ. Вот эти две линии образуют индикатор Envelopes. Торговый робот имеет огромное количество настроек. Это возможность выбора любой торговой площадки. Это возможность торговли внутри дня, когда можно позицию закрывать перед закрытием рынка или перед закрытием сессии бумаги. Защита от запиливания. Возможность выставления стопов и профитов что совершенно необходимо для данного индикатора. И параметры индикатора Envelopes вы настраиваете непосредственно на графике. Чтобы подобрать прибыльные параметры, рекомендуем там же обязательно приобретать курс для подбора прибыльных параметров. Тогда вы можете не тратить деньги на реальном счету, а заранее уже подготовиться и подобрать те параметры, которые могут приносить прибыль на биржевом рынке. И уже с этими прибыльными параметрами запускать вашего торгового робота. Как все это сделать, подробно рассказано в видеокурсе. Там уже есть готовые формулы, никаких дополнительных знаний по программированию вам не потребуется. Два режима торговли, это режим на пробой и на отскок. Справа вы видите окно торгового робота. Вся информация по настройкам сюда выводится. Вот сейчас тип стратегии 1. Стратегия на пробой. Если мы меняем и выставляем тип стратегии на отскок, то в этом случае робот торговал бы в боковике. И вот в данном случае мы видим, что здесь возник бы сигнал на открытие длинной позиции. И робот сейчас находился вот в этом локальном тренде. То есть после пробития нижней границы, как правило, цены отскакивают к верхней границе. И здесь мы можем закрываться по профиту или закрываться по обратному сигналу. Но обратный сигнал не всегда возникает, поэтому в данном случае лучше закрываться по профиту. Также торговый робот позволяет торговать в режиме виртуальной торговли. Подробнее это рассмотрено в инструкции, которую вы получаете при заказе боевой версии. И в режиме виртуальной торговли вы можете на одном счету реализовать сразу несколько стратегий, как на различных инструментах, так даже можно реализовать стратегию на одном инструменте на разных таймфреймах. Если торговый робот вас заинтересовал, можете подробно почитать на странице нашего сайта, где рассматриваются все торговые роботы, входящие в комплект. Их всего 11 штук. Спасибо за внимание.